Однажды в апреле 2004 года первый раз увидела мир маленькая девочка, которую ждала невероятная жизнь. Хотя мы начали слишком издалека. Давайте перемотаем до самого интересного. Когда этой малютке исполнилось 10, она взяла в руки планшет и побежала снимать. Это были простые видео из жизни, которые послужили основой ее YouTube канала она будет заниматься им еще пять лет. Время шло, качество видео менялось, как и интересы девочки. Гитара, программирование, английский, фигурное катание. Все в блоге обо всем с подписчиками. Это были великолепные пять лет, за которые зрители смогли побывать в множестве поездок, узнать о многих вещах, да и посмотреть на обычные будни школьницы. В один день это стало первым способом заработка. Монтаж на заказ, съемка мероприятий. Это был способ знакомства и общения с людьми, с миром. Эту девочку зовут Катя И родилась она в Уфе Я безумно благодарна ей за то, что она начала свой блог Ведь сейчас я имею то, что я имею Знаю, что в рамках этого видео Нужно было бы рассказать о себе О своих достижениях, однако Всю свою сознательную жизнь я снимала видео Снимала видео о том, чем я занималась Я всегда была и останусь Той девочкой с камерой, которая снимала Каждое школьное мероприятие Каждый семейный праздник, каждый день рождения друзей Всегда была за кадром Сейчас я занимаюсь продвижением своего блога в Инстаграм и на коммерческой основе других блогов. Каждый день думаю, как можно интересно рассказать ту или иную информацию, чтобы ребята узнали что-то новое. Я хочу делать больше и лучше, чтобы как можно больше людей меня услышали. И я безумно рада, что взяла планшет в руки 6 лет назад, ведь это невероятный путь, который только начался. Ребята, привет! Надеюсь, вам понравилось это видео для большой перемены, и, по сути, все это видео — это история моего канала. Я просто хочу сказать большое спасибо всем, тем, кто был со мной на протяжении этих многих лет, кто поддерживал меня, смотрел эти видео, неважно, какого качества они были, потому что аудитория, которая была тут, она самая преданная. И в видео я сказала, что начала вести свой блог в Instagram. это правда, можете посмотреть. Я рассказываю в нем про заработок, про свои отношения, про то, как поступаю в онлайн-школу, и еще как поступаю в Америку. Короче, надеюсь, я вас заинтересовала. Если что, ссылка всегда есть в описании. Присоединяйтесь, всех к нему, кто подпишется. Ну, а с вами я не прощаюсь. На этом я еще буду возвращаться. Конечно, не с регулярными видео, однако с логами, из поездок либо с какими-то супер тематическими всегда ждите меня тут. Спасибо, зрители и коллеги. Всем пока.